достаточно часто говорится о силе рода и о его влиянии на человека. Полностью согласна о том, что род обладает серьезной силой. Давайте чуть-чуть разберемся в этом вопросе. Первое. Родовая система. То есть это система, в которой есть различного рода люди, Составляющие вместе родственные отношения. Второе. Род – это название самого главного божества у славян. Соответственно, отношения к роду у человека очень серьезные, очень священные, если можно так выразиться. И те убеждения, которые у человека соответствуют убеждениям рода, он старается соблюдать. Третий момент. Каждый из нас рождается с убеждением, я люблю свой род и буду делать так, как в роду принято. И вот отсюда, именно в роду принято, могут возникать различного рода проблемы. Откуда они берутся? Дело в том, что как в роду принято, очень часто решает ребенок до 7 лет. Каким образом он это делает? Во-первых, он смотрит на своих родственников. Очень часто в семьях в это время ребенок застает бабушек, застает прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек и как-то с ними взаимодействует, соответственно, делая выводы. Помимо этого, в роду часто есть некоторые такие родовые легенды, если можно так выразиться. Если прям совсем привести пример, мою родовую легенду, это про то, что мой дедушка имел свою школу, и он был директором этой школы. Возможно, с этим связано то, что по папиной линии все женщины у нас педагоги. У кого-то это могут быть совершенно другие родовые легенды. Один клиент мне сказал, а, ну да, я знаю, в моем роду все мужчины гуляки. Самое простое это повторять косяки рода, как я называюсь, то есть те недостатки, которые в роду есть. И если я буду гулять, значит, я буду полностью соответствовать мужчинам своего рода, значит, я мужчина, значит, ко мне нет претензий в этом плане и так далее. Дело в том, что есть у меня такая фраза, да, эзотерикам волю, то есть сейчас влияние рода многие преувеличивают. То, что он есть, это безусловно. И то, что это достаточно бессознательный уровень, тоже безусловно. Однако мы помним именно четыре поколения. То есть род это те люди, которых мы помним, а не тех, которых мы выдумали. И фразы... В нашем роду принято так или принято эдак, мы слышим, как правило, от своих родственников. То есть от родителей, от бабушек, дедушек. И если застали, про прабабушек, дедушек. А модные сейчас техники поминания рода до 12 колена, причем каждое колено за что отвечает, не знаю, кто где был и что понял. Здесь оставлю без комментариев. Вот. А те выводы, которые мы сделали, они с нами остаются на всю жизнь. Так вот, эти выводы человек делает до 7 лет. Именно в это время складывается его так называемая картинка мира. И с этой картинкой мира он живет в дальнейшем. Учитывая, что основную массу времени человек, во-первых, не помнит, а во-вторых, если даже он помнит, он помнит в какие-то моменты в негативном ключе или в позитивном ключе. Например, одна из клиенток рассказывала, как с дедушкой было весело, хорошо и здорово. И при всем при этом, этого, этот дедушка, с ним было весело именно тогда, когда он выпьет. Неудивительно, что в дальнейшем... Мужчины-алкоголики часто бывают в ее жизни. Подобного рода вещи, они нас сопровождают. И иногда это бывает проблемой, иногда это бывает, как вот я рассказывала пример про учителя, это всего лишь профессиональное определение. Вот. То есть некоторые убеждения рода играют негативно, некоторые убеждения, соответствующие нашему роду, они играют позитивно. Так вот, если какие-то убеждения спрятаны глубоко, в детстве и касаются рода то э, исправить эти убеждения либо э, понять что-либо взрослым умом, а не детским, можно в кабинете у психолога, который владеет именно теми техниками, соответствующие работе с родом. Очень многие проблемы в жизни и вообще наш стиль жизни, вообще наш жизненный путь очень часто определяется родом, потому что мы в детстве делаем простые выводы что можно что нельзя как правильно как неправильно изначально родители это те люди которые объясняют ребенку социальные нормы и требования соответственно бабушка дедушка прабабушка прадедушка и вот эти родовые легенды они как раз направлены на то чтобы объяснить малышу как нужно жить как правильно себя вести и так далее и все бы ничего, но дело в том, что времена меняются, и э, то, что было нормально, э, возможно, даже десяток лет назад, не говоря уже о сотню лет назад, э, может устареть, может как-то поменяться и так далее. Э, родовые убеждения э, работают очень даже хорошо, э, причем э, Например, убеждение у бабушки могло звучать примерно так, что нужно надеяться на себя, на мужчин надеяться не, не надо, потому что она потеряла в войну мужа и воспитала детей самостоятельно. А убеждение уже о ее дочери может звучать в усеченном варианте. На мужчин надеяться нельзя, надо все делать самой. И, соответственно, с таким убеждением она просто разводится с мужчиной поэтому передавая эти убеждения по наследству что значит передавая по наследству естественно подобного рода вещи они не наследуются генетически хотя сейчас проводятся различного рода исследования но пока убедительных доказательств нету вот однако Достаточно убедительными были исследования, когда помещали маленьких львов среди козлов, когда помещали орлов среди куриц. И вырастали из этих животных не львы и не орлы, а вырастали именно те животные, которые соответствовали данной ситуации, данной обстановке. То есть лев не трогал козлов, а вместе с ними резвился, и ел траву и так далее. И наоборот, орел становился курицей и не мог летать». Вот таким образом убеждения передаются и в роду человеческом Если вы живете в той атмосфере, где вам постоянно говорят какие-либо вещи Естественно, рано или поздно вам кажется, что это ваши собственные мысли И ваши собственные чувства, ощущения И именно так правильно жить Почему, когда люди женятся, первый год считается самым сложным Несмотря на то, что медовый месяц и так далее То есть это самое влюбленное время но когда быт одной семейной системы сталкивается с бытом другой семейной системы и начинают выяснять, какая родовая система э, круче, какая родовая система более права или нет. То есть здесь очень важно найти компромиссы и научиться себя вести друг с другом. То есть э, э, как в роду принято. Решает сам человек, несмотря на все, что вокруг него творится. <как> иногда одна и та же фраза повторяется часто, а иногда фраза имеет модификации. Соответственно, каждый член этой родовой системы воспринимает правила рода по-своему. Вот почему жизнь даже братьев-близнецов она может быть различной. У меня была интересная история, когда ко мне пришли на работу, э, к психологу, две сестры, э, они двойняшки, э, даже запрос у них был почти одинаков, однако, и работали мы как раз именно э, по запросу э, с родовой системы, однако, насколько работа была разной у одной и у другой сестры. Я их поблагодарила за то, что они мне дали подобного рода опыт. Совершенно по-разному а, картинка мира складывалась у одной и у другой сестры. Хотя они жили в одно и то же время, в одной и той же семье. И у них одни и те же родственники. Но то, о чем я всегда говорю, у каждого свои глаза и свои уши. Они совершенно по-разному видели одну и ту же систему. Так вот, если я создал свое впечатление об этой системе, то я же могу и поменять свое же впечатление об этой же самой системе. Хотите же счастливо даже в этом роду, который вы себе создали, и те проблемы, которые, по вашему мнению, имеют место быть в роду. В роду всегда есть достоинства, недостатки. Попробуйте найти достоинства. Попробуйте на этих достоинствах что-либо построить. И очень часто можно совсем по-другому понять какие-то те убеждения, которые ребенок себе придумал до 7 лет. Взрослым умом. Одни и те же фразы можно перефразировать. И пускай вас не смущает фраза «можно перефразировать», большая часть людей, которые послушают это видео, скажут или попробуют перефразировать, но у них не получится. И я знаю про это. Очень часто это работа с психологом, это регрессивные техники, это понимание состояния своих родственников в данный момент времени. И это соединение всех этих моментов. И понимание, почему именно этот человек сказал именно эту фразу. И что эта фраза означает конкретно для меня. Как я иногда говорю, я переводчик с мужского на женского. И тогда это семейная терапия. Или я переводчик с родительского на детский, с детского на родительский. И тогда это индивидуальная консультация. Иногда психологи работают переводчиками. Как всегда, счастье в ваших руках. Хотите же счастливо, у вас есть такая возможность. И есть у меня фраза. Человек всегда может сделать три вещи. Первое – ничего не делать. Второе – работать самостоятельно. И третье, обратиться к специалисту. Ваш выбор, ваши правила, ваша жизнь.